Если у нас ПО по ТАИР, то есть мы консультанты, методологи, там как угодно называют, у нас свое ПО, оно такое пока отсутствует, но вот в будущем году мы выпустим, наверное, некие решения по оптимизации. Мы работаем САД, мы работаем 40, мы работаем с 1С, ТАИР, мы работаем все системы, которые есть на рынке, мы с ними взаимодействуем на проектах, то есть заказчик либо нас привлекает на этапе там сбора данных, либо на этапе какого-то предварительного погружения, какова стоимость ПО по надежности. Ну вот если брать диапазон, что на рынке есть, ну, грубо говоря, 1С, RCM это от миллиона рублей, ну, в зависимости от количества пользователей. Можно купить коробку на, там, по-моему, 5 пользователей, ну, условно, за миллион рублей. Там должна быть серверная часть еще, да, то есть какие-то вещи, там, не обязательно. Есть самый дорогой на рынке Meridium, компания такая американская. Там рабочее место полтора миллиона евро. Ну, минимальный чек, скажем так, проекта полтора миллиона евро. Вот, можете выбрать. Между двумя вот этими системами как-то у нас в России вообще ничего нету. Ну, есть Excel еще. 100 долларов лицензии на год. Вот. Именно по надежности, пока у нас SAP в этом году выпустил приложение по под САП Управления Asset Performance Management, там цена ни в одном прессе вы не найдете, она исходя из ваших финансовых показателей. Александр, какой типовой набор долативно-справочных документов вы делаете на проектах по постановке ТАИР? Ну, правильный вопрос, да. Первый документ, который мы, как сказать, продаем, плохое слово. Это политика. То есть мы пытаемся собрать генерального директора, исполнительного директора, нам акционер, грубо говоря, и понять, какие же у них ожидания от, от того, что мы там делаем с насосами, есть. Это политика. Потом стандарт, стандарт управления это вот документ второго уровня, потом методики, ну и, и следующие это регламенты. Если появляется какой-нибудь САП или какой-нибудь 1С, или, или не появляется, но надо что-то делать, регламент обходов оборудования, например. Ну, полный комплект документов. Это проект в полюсе, например, три года, а еще не закончился, если делать его поэтапно. С 1С мы сотрудничаем только с Деснал-Софтом, поскольку они делают модуль ТАИР. Другие интеграторы ну, не попадаются нам. То есть разработчик 1С TAIR и 1 с 7 компания софт мы с ним непосредственно дружим. Так, был вопрос Справочник по надежности. Правильно был в вопросах. Справочник по надежности я показывал как раз специально. Ну, справочник по надежности в моем понимании это справочник, ну, например, симптомов, привязанных к оборудованию, дефектов, ну, там, течи, повреждения и непосредственно сама статистика. Средняя работа на отказ, тортового уплотнения, насоса НГЦ там, 300 на 600, вот такая. Вот это справочник по надежности, где есть сам отказ и цифра. Средняя работа на отказ. Я когда готовился, у меня был слайд по справочникам, то есть с цифрами, но я потом исключил, подумал, что до этого не дойдет. Справочник – это именно цифра, когда вы начинаете свою там, систему строить, чужие данные по отказам вашего оборудования. Вот, я попытался ответить на вопрос, что такое справочник по надежности. Проектная команда ММК, там сложная команда, сверху был ну, консультант из большой четверки, да, у нас есть McKinsey, Deloitte, знаете, да? Они эту историю вели целиком. Именно данные техкарты, данные по оборудованию, команда была мы, просто их нет, непосредственно в комбинате офис там, из, ну, в пике было 10 человек. Плюс, в чем преимущество МВК, у них инженеры по планированию, инженеры по надежности в цехах сидели. То есть там планировщик цеха планиров... и надежник цеха, они были частью нашей команды, если мы считали нужным какие-то данные дособрать да по оборудованию, то планировщик цехи, ну, по сути, 30 человек, они в своем цехе собирали сами. То есть по, по плану это было 6 месяцев, по факту это стало там полтора года проект. ММК на Oracle ЯМ, очень специфическая система, Еврохим, был на ней ММК, какие-то Уралхим, по-моему, на, на Oracle, именно на Oracle ЯМ, управление ремонтами. Да, вы, вот популярный был вопрос, переходы на электронные наряд допуски Вот именно на учет дефектов, электронный журнал дефектов мы видели, у меня так материалах там был, ну не в этих, а в обучении, письмо Ростехнадзора, а о том, что можно переходить на электронный учет дефектов. То есть можно собирать электронном виде, хранить их на защищенном сервере не менее трех лет. А по навяд-допускам, честно, не знаю пока, Именно на наряд-допуск по безопасности имеется. Все ждут цифровой подписи, ее законности, но пока вот в производстве мы не видели. В общем, не буду врать, пока не, не внедряется в массовом масштабе. Все там синей ручкой должны выдать за заряд подписаться, потом проверить выполнение условий безопасности, и тогда считается, что это выполнено условие. Сибур в итоге выдал SAT. До этого он работал, мы внедряли DataStream, одна из лучших ям систем Потом DataStream поглотился Ямом, ой, инфором. Сейчас он опять а, на рынок выходит. Но Сибор решил, что SAP для них это более имидж, имиджевая система. Тут вы должны понимать, что систему выбирают не всегда механики, а, а системы класса ERP выбирают акционеры. Имидж, компании, финансовая отчетность на западных этих рынках. Им важнее, чем ваши болты-бейки, ремонт. Сибуром именно такая ситуация считаю. Последний вопрос: как заинтересовать людей работать в системе ТАИР? Вот ответа я здесь не представил. У нас там есть в материалах обучения ролик Сибура, как они боролись за пользователей. Ну, в системе ТАИР тут имеется в виду в системе информационной. Их, ну, во-первых, приказ. Самый действенный на производстве это приказ. То есть, если нет приказа, пользователи работать в системе Таир не будут. И второе – это показатель, то есть KPI. Какой-то показатель должен быть обязательным. Без этого люди и к KPI привязаны к мотивации, без этого они, соответственно, не работают. Все наши <coughs> инициативы внедрения системы автоматизации, они, в общем, людям на нижнем уровне не нужны. Пока мы для них либо пряник, либо кнут не заложим. Реальность именно такова в нашей системе ТАИР. У нас есть журнал Опять-таки, кто хочет подписаться, некоторые вопросы мы там ежеквартально освещаем. Чуть-чуть нашего опыта, опыт западных коллег, он такое вот чтение для любопытных. Ну и курсы. Призываю, если кто-то интересуется, можете направить запросы.